При поддержке группы «Живая сталь» Всем привет, подписчики «Живой стали» привет, Сегодня. Всем друзья. привет, да, ребята Уже день подходит к концу, но это не означает, что там уже все заканчивается На самом деле там все в разгаре Хочу сказать, лично я очень сильно удивлен Каким образом все это проходит. Есть, конечно, недочеты небольшие, но в целом это лично для меня будет новым уровнем развития бодибилдинга в нашей стране. Вот хотел бы спросить у ребят, что вы думаете об этом? Давай начнем с тебя. Я тут с самого утра, то есть с самого начала всей этой организации. Это самый первый, из нас самый всех. первый, самый да, первый из нас самый нас первый пришел. Да, хочу сказать, что очень хорошо все организовано, очень свободно дышится. Выбрали отличное место для проведения соревнований, это не какой-нибудь ДК. Отличное освещение, огромные экраны, очень все масштабно. Плюс есть где покушать, попить, отдельные места для соревнующихся, то есть вплоть до лежаков. Что еще? Для стендов отдельно отличные места выделены, полный зал людей, людям интересно, хорошее музыка сопров... ну, музыкальное сопровождение, хорошие ведущие, то есть все это вот на подхвате, люди не скучают, люди активны, вот эта вот громкая музыка, она тоже все заряжает и как-то все прям отлично все получилось, несмотря на то, что проводятся эти соревнования впервые, впервые хочу перебить, я чисто случайно зашел в женскую раздевалку, случайно, у девчонок спрашиваю, что хорошо, все говорят, есть туалетная бумага. Да, все, да. для девчонок это было оказывается, мне неизвестно, это было самым важным фактором, чистые туалеты и туалетная бумага, то есть насколько все было плохо и печально. Вова, ты как просто, я не знаю, про, топ, Мистер ну, Олимпия. Нужно признать, что место и правда очень удачно, очень большое открытое пространство, много людей, много знакомых, то есть это не может не радовать. Сам уровень соревнований пока что желает оставлять лучшего, но ну, и касаемо участников. Ну, Радуют новые категории, новички, вот, да, там где вот могут побороться те, кто только дебютирует, можно так сказать, на равных. Mm -hmm. да. А вот опять же, да, нужно подметить вот эти факторы комфорта. Ну, еда, вода. А это немаловажно. Да, да, это да, есть. да, проводить, потому что ни для кого не секрет, что соревнования по бодибилдингу не проводятся в течение одного часа либо двух. То есть это очень долгое мероприятие. И ну, этот комфорт он необходим. Да. Тем более, как правило, зрители в основном спортсмены. Да? То есть в течение Все дня нужно да, ну не то, чтобы устали, а <laughs> нужно много кушать, нужно много пить. То есть это, это такой фактор, который он должен присутствовать всегда на каждых соревнованиях, и то есть это, это правильное решение. А, да, хороший свет, хорошее освещение, Сталина очень выглядит профессионально. Я думаю, что участникам сегодня очень комфортно и очень приятно выступать на такой сцене. Много зрителей, немножко, конечно, они пока ну тухловатые, я думаю, это связано с тем, что в принципе Бодибилдинг ну, он да. нету борьбы такой, да, и пока что уровень не такой, что прям ну это вау, это да, Provo. как да, как у про, поэтому ну так публика э, пока что пассивная. Посмотрим, что будет на более тяжелых категориях, да. Я очень надеюсь, думаю, что, что, что пожалуй, к вечеру, ехать. да, все оживутся. Ну, в общем-то, конечно же, здорово. А опять же, подметить тот факт, что это первый турнир у федерации такого масштаба, да? И не вышел комом в целом. Ну, в целом. Что, ну, смотри. Хвалить это много, ну, много, много, да. Много, да, много, да, да. да. Э, много хорошего, но опять же задержка на 2 часа, да? Нужно, вот, ну, да, давайте да, не будем не молчать. Мы, мы нач, мы нач, должны были начать соревнования в час, да, начались да, в три да. Это серьезный недочет, то есть, ну, такого я на своей практике не встречал еще ни разу. Кстати, то есть, бывали задержки категорий да, и да. так далее. Вот, но так чтобы такое длинное начало, такого я еще не встречал. Ну, надеемся, что... Не надеемся, я уверен, что э, учтут. организаторы учтут. Да, учтут все моменты, все недочеты, и следующий турнир будет близок к идеалу. Да, остается пожелать удачи, вот, поддерживаем, э, будем э, участвовать, принимать участие, участие, принимать участие да, активное. да, активное. Так что удачи спортсменам, удачи организаторам. Делайте хорошую работу. Еще от себя хочу сказать, лично для меня будет решающим фактором то, сколько людей останется посмотреть на бодибилдинг. Потому что проведя 8 сезонов в этом сезоне, да, 8 стартов, приходишь вечером, когда выходят здор нормальные здоровые мужики, которые бодаются, просто сидят зрители, и либо их друзья, либо еще там 5 человек, как правило. Все приходят смотреть на бикини и уходят. Вот для меня это будет решающим фактором э, понимания того, как вообще в принципе сегодня, э, справилась сегодня данная федерация. А вот какие минусы ты подметил? Минусы. Я сейчас еще пару плюсов да, замечу, давай. которые я не сказал. Mm -hmm. а, значит. Один из хор очень хороших плюсов, которых мало на, на, на других соревнованиях, проводимых у нас в стране, это отдельная зона для раскачки. Это вам не просто там какие-то резинки, там это штанги, да. это гантели, турники, да. а ну, разные тренажеры. Да, сюда, да сюда то есть, да, сюда да, сюда то есть, можно не... Да, я там был, я, я раскачивал людей, да, значит, и еще такой вот важный момент. Я нигде такого еще не видел пока. То есть отдельная зона читмел. Чтобы вы понимали, это то место, на, где, куда атлет, спустившись со сцены, может сразу, там фрукты, там всякие вкусности, он может спуститься и сразу поесть все это. Кто выступает, те знают, насколько это приятно и, и круто. На да, да, да, да. Вот. Это второй момент. Третий момент, это то, что э, туалетных кабинок я посчитал э, более 40. То есть нет никакой очереди. Более 40 туалетных кабинок. то есть С туалетной бумагой, э, с туалетной бумагой все чисто красиво. Теперь о минусах. Минусы, э, я скажу, это сугубо мое личное мнение. Я не смотрел категорию новички. То есть все новички во всех категориях я не смотрел. Я начал смотреть от, э, значит, от мастеров. И мне непонятно было. Может быть еще судейство только формируется. И э, может быть они еще сами конкретно не установили для себя какие критерии. Но э, вот первое место взял человек, да, он по пропорциям был хороший, но он был, в так, он так потек, с него так лило напором водой, то есть он настолько был потекший, что я не знаю, правильно ли это, не мне судить. Вот, ну, но как бы я высказываю свое сугубо личное Кстати, мнение по поводу категории новичков вот я вначале сказал а сейчас думаю ну частая практика когда человек депутирует в итоге становится абсолютным чемпионом соревнований да ну насколько вообще нужна эта категория с одной стороны вроде бы да все Генератор, дебютанты человека, да, да а с другой стороны ну дебюты дебюты розен да? да не ну очень часто ваш подготовившись ты приходишь побеждаешь плохо? Я не понимаю для чего. Вот а сейчас сама на данный момент, Да, на... да, да. Ну То ты есть... заметил, что здесь много Потому таких категорий стран. Ну при этом в принципе хватает этого деления на мэнс физик, Classic да. физик, да. Но в принципе идея уже есть. Ну, в общем-то, надо еще подумать. Возможно, мысль таится где-нибудь глубже, а лучше это узнать у организаторов, в чем заключается. Да, что они да, подразумевают под этим? В целом, есть... а, Ну, в целом, все круто. Ну, да, вот по, по поводу судей, судейских моментов, вот мне было очень непонятно, и немножко меня задел этот момент, если честно, потому что более пропорциональные, сухие, доведенные атлеты остались там в сторонке, а реально вот первая тройка была прям очень... Ну, скажем так, ну, не... Белая. да, Белая. не то чтобы. Нет, они были хорошие, но вот это вот с них прям лила вода. То есть, то есть выходит, это чемпион, да, вот он вышел, он взял первое место, он Белая. делает двойной бицепс, но он весь размазанный, он с него вода течет. И смотришь на него и думаешь: а вот чемпион, а о чем он такой грязный, почему он такой потекший? Да? Ну, вот ну, тоже... Насколько я понимаю, это открытое судейство, да, и каждый вот это все будет потом дополнительно еще анализироваться, и все ошибки будут учтены. Ну, думаю, да, что в день. будущем, да, они как-то, судьи, сойдутся во мнении, и какие-то у них э, критерии будут более понятные, потому что в данном случае критерии были непонятны, то есть чему отдавать mm. все-таки, пропорциям и качеству, или же все-таки вот этой наполненности и залитости, непонятно, вот. Ладно, спасибо, ребят, что вы нам время уделили, я понимаю, у нас катаболизм, все дела, мы, мы, я их не имею права задерживать, потому что на, на мне весь, я уже, у меня уже грехи пошли, да. у них, у них мясо Но, горит. Да, мы, я добавлю, что мы, нам очень нравится О, эта кушать. федерация. Мы за нее топим. Я лично очень сильно да, переживаю, да. сопереживаю, болею за эту федерацию. И я очень надеюсь, что у нее будет будущее. И это хорошо, что у нас будет в стране такая конкуренция. А в конкуренции, вы сами знаете, ну, рождается качество. Да. Да. Да. Да. Поэтому, поэтому я очень рад, что MBC появилась. Я очень рад, что MBC э, существует. И вот показала себя на своих первых соревнованиях вот в таком очень хорошем, э, отличном свете. Последнее, что хочу сказать, я очень сильно надеюсь, что, что конкуренция будет по-настоящему дружеская и нацелена на развитие этого спорта в целом. Всем спасибо.